Юбилей у тебя сегодня, пять — превосходный возраст. Начинать ничего не поздно, даст успех пусть густую поросль. Пусть улыбка с лица не сходит, у печалей не будет шансов. И судьба выдает на годы много счастья тебе авансом.